Меня зовут Антон Кучумов, и я хочу помочь тебе стать лучше. Мне не важно, какого ты пола, сколько тебе лет, или когда была твоя последняя попытка привести себя в форму. Потому что я гарантирую, что ты сможешь получить желаемый результат. Информация о всех участниках всех предыдущих запусков находится в открытом доступе. Можешь посмотреть и убедиться, что я говорю правду. Все, что от тебя требуется, это записаться на программу и дать себе слово дойти до конца. 100-дневный воркаут. Пришло время изменить себя.